Следующий инструмент тоже, который я в группе ВКонтакте замечала на, на, на стене, это вот такая вот штука. А, Кто-то продавал, как раз таки описал, что как подушка, тайская деревянная подушка, на самом деле тайская деревянная подушка, у нее другая форма. А, кто есть на ретрит, они знают, что она такая вот, немножко как скошенная, более такая длинная. А это а, тренажер, который помогает самостоятельно снимать боль. То есть если... У вас нет возможности пойти на массаж. Потому что массаж, конечно, можно делать, но спину не достанешь, очень тяжело. То вот этот вот брусочек, он помогает как раз-таки сделать самому массаж. То есть вот, спина и шея вот так. Вот, и позвоночнику вниз проходит. Вы ложите вот эту штучку, на нее сверху ложитесь и расслабляетесь максимально. А также его можно делать вот по лопатке. Как бы вот, показать, так, чтобы было видно. Вот такая позиция, такая позиция. Такая позиция. То есть этот э, край вы ставите на основании лопатки. Там, где вот лопатка начинается, выкрашиваешь второй, до середины лопатки. И вот так вот по краю, по кругу. Можно выше, можно ниже. И также, э, прошу прощения, сейчас вот зайду. Так, видно? Видно. Можно поставить, чтобы наставить тяги став, можно поставить так, выше, ниже. То есть разные позиции, уже сами по комфорту смоются. Ну и таз. Вот. Сюда, сюда. А, я когда а, собирала коробки, у нас да, вот, недавно был переезд, меня очень сильно защемило седающий нерв. А, я полежала на вот этом вот брусочке в течение 10 минут, шло защемление нервов, даже без бальзама. А, то есть там, что расслабилось, что стало на место, и все, меня отпустило, мне перестало сильно болеть. Вот Это что вот касается по брусочкам а, грыжи. Грыжи поясницы. С грыжами, на самом деле, надо быть очень осторожно И а, если, если использовать этот брусок... Так, а, скажите, пожалуйста, грыжи поясницы, вопрос про что конкретно приемлемо. Вы спрашиваете про этот брусочек, про токсин или про что-то другое? Уточните, пожалуйста, чтобы я уже бурит, точно могла сказать. Потому что, на самом деле, даже если у вас уже есть грыжа, а, это сразу идти делать операцию. У меня свекр сделал операцию, и ему не помогло. И если до, до операции он, как, у него были периоды, когда он чувствовал себя хорошо, то после операции палочкой он ходит с палочкой, бури не ушли. Если вы спрашивали про грыжи, про брусочек, брусочек, грыжи, если у вас есть грыжи, вы кладете не на ровную поверхность а на какой-то массажный матрас или какую то вот мягкое поверхность, чтобы он прогнулся под вашим телом, чтобы не было сильного давления.